Наград приглашается Грудинин Павел Николаевич. О, а, я, а, я, а я уже Отстань. Отстань. Так, несколько дольше буду выступать, чем хотел бы. Сначала неприятные новости. В 16-15 суд, арбитражный суд Московской области решил, что наш совхоз стоит все-таки 3 миллиарда, а не 13, и, к сожалению, принял решение не в нашу пользу. И самое неприятное, что трое наших э, коллег, друзей, акционеров это Федоров, Свиредовская и Ефимова, которые по 40 лет проработали в совхозе. У них акции списали, потому что они получили премию. Хотя 40 лет они получают премию, но несмотря на это, наши э, скажем, захватчики Ротагра в суде, непонятно как, доказали, что, оказывается, надо у них акции забрать. Это о плохом. А о хорошем то, что на самом деле, если у нас вот такая поддержка, которая сегодня приехала, а я вам передаю привет от Геннадия Сюганова, только что я с ним разговаривал по телефону, а он сегодня выступал на госсовете и опять в очередной раз говорил, что лучшие школы, лучшие детские сады, лучшая жизнь находится в совхозе Ленина. И пригласил опять к нам и президента, и всех участников госсовета, потому что действительно нам есть чем гордиться. Может быть мы... Мы с вами четыре года испытываем давление э, рейдеров, единороссов, людей, которые хотят развалить, так же как развалили колхоз Лагимича, колхоз Горького, да и все хозяйства вокруг нас, они хотят развалить и наши хозяйства. Но благодаря Коммунистической партии Российской Федерации, тому, что мы едины, а помните, как мы голосовали на собраниях, помните, как мы отстаивали интересы совхоза, в том числе боролись за дворец культуры, боролись за то, чтобы мы могли спокойно, свободно работать на своей земле, все-таки это принесло определенные плоды. Мы четыре года беремся с этими рейдерами. Я хочу сегодня от вашего имени в канун Нового года сказать огромное спасибо Геннадию Зюганову, Коммунической партии Российской Федерации, Президиуму ЦК, Центральному комитету и тем людям, которые вот сегодня сидят с нами и будут продолжать бороться за наше будущее. Потому что 103 года мы с вами доказывали, что мы лучшие. Я хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам, людям, которые сегодня приехали сюда, которые нас не оставляют, и они точно знают, что они работали, и мы продолжаем их традиции, и будем продолжать их и дальше. Я хочу большое спасибо сказать всем вам. Действительно, мы работаем, как должны работать ну, в Советском Союзе, скажем так. И у нас лучшие трактористы, лучшие агрономы, лучшие зоотехники, у нас лучшие реализаторы, я тут много сегодня их видел. У нас, у нас все лучшие. И мы с вами являемся тем, чем действительно по праву может гордиться наша страна. Об этом неоднократно Геннадий Зюганов и все остальные говорили. Мы тут с вами делегации принимаем иностранных, больше, по-моему, чем любая другая там, район или область вместе взятые. Я хочу вам большое спасибо сказать за поддержку. Вы не верите тому, что Грудинин набил карманы деньгами, вы видите, где я и как живу. Мы с вами все попали в одну и ту же приятную ситуацию. У нас больше 300 квартир получили наши работники, пенсионеры, учителя, воспитатели, врачи, даже полицейские, когда ну, они назывались милиционерами. Все у нас больше 300 квартир получили по льготным условиям. Теперь за это меня пытаются осудить. Я хочу сказать вам большое спасибо за два года назад, вы поддержали мою кандидатуру на пост директора. Я вам очень благодарен. Я хочу сегодня, поскольку у нас все-таки собрание, оно хоть и торжественное, но собрание, попросить вас еще раз обратиться к Геннадьевичу Цюгану, КПРФ, с просьбой обратиться к президенту Российской Федерации, потому что никаких больше инстанций не осталось, и попросить все-таки спасти наше предприятие. Давайте, кто за это, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы... Спасибо. И я хочу, честно, очень долго руководить совхозом, потому что у нас с вами все получилось. Мы с вами на средний возраст работников совхоза 44 года. У нас с вами есть и пожилые люди, и молодые очень люди, и люди среднего возраста. И мы с вами а сегодня об этом говорили, доказали, что у нас лучшие надои молока, лучшая земляника, лучшие овощи. Лучшие соки, лучшие напитки, лучшие сыры. Кто-нибудь пробовал другую квашеную капусту, все говорят, что наша квашеная капуста лучше всех. Отдельное большое спасибо Ларисе Вячеславовне и коллективу, конечно, Павлу Григорьевичу, потому что лучшей квашеной капусты нет в мире. Ребята, мы с вами лучшие. Я хочу пожелать вам в Новый год, чтобы вы были здоровы, чтобы этот ковид наш обошел, чтобы мы с вами э, и наши близкие все были здоровы. Ну, мы действительно много денег вкладываем в нашу культуру. В этом году мы больше 20 миллионов потратили на нашу культуру. Наши дети ходят в наш культурный центр. Наши дети ходят в наш бассейн. Наши дети ходят в наши школы. Мы с вами действительно лучше. Я поздравляю вас, желаю всего самого хорошего. И если можно, ветеранам, заслуженным работникам совхоза, мы сейчас от вас вручим подарки и награды. Спасибо.